Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я хочу поговорить с вами немножко о подготовке лица к нанесению макияжа, потому что это довольно-таки важная тема, потому что от того, насколько правильно и качественно вы подготовите свое лицо к макияжу, очень сильно зависит, как долго ваш макияж продержится у вас на лице. Поэтому сегодня мы поговорим именно об этом. Я знаю, что многие девушки, в принципе, не умываются перед нанесением макияжа, то есть проснулась, походила там полдня, потом решила накраситься и сразу мы красимся. Но это огромная ошибка, потому что если вы так сделаете, то я вам гарантирую, что макияж очень долго не продержится у вас на лице. Почему так важно, в принципе, очистить свое лицо? Потому что вы должны понимать, что что если вы умылись рано утром, потом полдня проходили без косметики, да, так сказать, с чистым лицом и решили накраситься. За вот этот вот период, даже если он достаточно маленький, на ваше лицо оседает куча пыли, грязи, также лицо выделяет жир. И если вы наносите косметику сразу на вот эту всю пыль, грязь, жир, то, соответственно, макияж не будет держаться долго. Поэтому, если вы дома, то просто пойдите и умойтесь обыкновенной водой перед тем, как наносить э, э, макияж. А если же у вас нет такой возможности умыться, то тогда возьмите просто обыкновенную мунициплинарную воду и протрите свое лицо, собственно, что я сейчас и сделаю. После того, как мы очистили лицо, следующий шаг, который не стоит пропускать, а я знаю, что многие его пропускают, это нанесение базы. База это не только вот эти все разные праймеры, которых существует просто 100 миллионов штук сейчас. Баз, базой вам может также служить обыкновенный дневной крем, который подходит именно вашему типу кожи. Это очень важно, потому что что если у вас комбинированная кожа, а вы используете дневной крем для сухой кожи, то, соответственно, эффекта э, или вообще не будет, или будет только хуже вашему лицу и вашей коже. Поэтому в этом случае очень важно подобрать дневной крем, который подойдет именно вашей коже. Если это дневной макияж, то вы можете нанести самый обыкновенный дневной крем. Обязательно очень важно подождать минуты 3, чтобы он впитался и начал работать. И только после этого уже наносить тональный крем. Если у вас какое-то мероприятие, и вам нужно, чтобы макияж продержался дольше, то советую все-таки приобрести праймер. Я не буду сейчас рассказывать подробно о праймерах, потому что их довольно-таки много в зависимости от цели, которую вы преследуете, так сказать, и в зависимости, конечно же, от типов кожи. О праймерах более подробно мы поговорим уже в следующем видео. Ну, а я нанесу себе вот такой вот у меня праймер, спрей-праймер от NYX. Я использую его также для ежедневного макияжа. Помним, что после этого мы ждем 3 минуты и только потом наносим тональное средство. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Обязательно подписывайтесь на меня и ставьте лайк этому видео. В следующем видео мы поговорим с вами уже подробно о праймерах и как правильно подобрать праймер по своему типу кожи. Огромное спасибо, что смотрите меня. Увидимся!